Как определить свою целевую аудиторию? Ну, жуткий вопрос, если честно, если вы до сих пор не знаете, как определять свою целевую аудиторию. То есть, вопрос, например, где найти свою целевую аудиторию и как ее расписать, это совсем иначе. Но если вы даже не знаете, кто ваша целевая аудитория, это жутко, конечно, вам будет трудновато в бизнесе. Во-первых, все очень просто, ваша целевая аудитория исходит от вашего продукта и от вашей бизнес-возможности. Если взять мой продукт, моей компании, привожу пример, у меня бизнес-образование, то есть все, что связано с личностным ростом, саморазвитием, здоровьем, финансовой грамотностью, тайм-менеджментом, интернет-бизнесом. То есть все, что я перечислил, это аналогично все люди, которые интересуются интернет-маркетингом, те кто хотят развиваться через интернет, сетевики, э, тот, кто увлекается личностным ростом, саморазвитием, здоровьем. Отношения между мужчиной и женщиной аналогично это те люди, которым я целевая аудитория. Взять одну из ваших компаний. Ну наз... вот первое, кто у меня на списке. Это Сани, да. Я как помню, у нее косметический бизнес. А, все очень просто. Целевая аудитория для Сани, если а, вы работаете на продукт, это больше женщины. Пофигу, что у вас есть линейки мужские. Но если вы хотите получить результат быстрее, значит вам нужно сконцентрироваться больше на женщинах. Потому что женского пола больше, кто ухаживает за собой, чем мужчины, да, то есть что там да и тем более линейка продукции в косметической компании больше для женщин предназначена поэтому это женщины например вам нужно понимать что ваша компания продвигает косметику значит эти женщины нужны должны позволять себе покупать косметику окей тогда это женщина например с 18 лет и старше уже мы немножко сузили эту линейку дальше самая главная ошибка что мы хотим накрасить всех то есть мы хотим обогатить всех и мы хотим сделать красивыми всех когда приходим в сетевой бизнес мы говорим сейчас я сделаю весь свой мир счастливым красивым финансово независимым но вы не спросили а хотите ли вы поэтому а, следующее, что на что вам нужно сконцентрировать внимание, это на тех людей, кто хочет быть красивым и на тех людей, кто хочет быть здоровым, и на тех людей, кто хочет зарабатывать больше. То есть, не на всех, а на тех, кто хочет. Тот, кто при деньгах, у кого есть деньги, купить косметику, потому что а, в большинстве случаев там косметика в сетевых компаниях намного дороже, чем пойти в супермаркете купить. да там. А, поэтому надо и обращаться к тем же, кто у кого есть деньги тот кто хочет быть красивым не там не уговаривают, что смотрите у нас коллагеновые маски есть его эти маски избавят вас от морщин это эта женщина говорит да нет мне не надо маски я я люблю свои морщины а вы нет как же морщины это все то есть вы уже неправильно то есть когда вы переходите на спор либо начинаете доказывать что красота сильнее чем не красота это глупо верно Поэтому изначально вам нужно, вы понимаете, что вам нужны девушки и женщины, которые готовы заплатить за вашу косметику, которые хотят быть красивыми и здоровыми. Но ну, если уже с бизнес-возможностью, понятно, что это те люди, которые ищут возможности, либо дополнительный доход, либо бизнес в интернете, либо сетевой бизнес и так далее. И исходя уже с определения целевой аудитории, вы определили свою целевую аудиторию, тут уже вопрос становится, где ее найти, да, то есть в социальных сетях это группы по интересам, там где находится большинство ваших людей, YouTube, записывайте видео для вашей целевой аудитории, для вашей, не для всех, а разбирайте более вашей целевой аудитории, а ваша целевая аудитория уже найдет вас по вашим видео. Инстаграм тоже ведется для своей целевой аудитории, Яндекс и Google по запросам. да, То есть я, тот, кто участвовал, например, в моем 10-дневном лагере по онлайн-рекрутингу, я показывал инструменты такие как Яндекс, Wordstat, Google AdWords, да, то есть Keyword. И там по запросам вы могли видеть, как вы вводите и что запросы показывают, что нуждаются в тех либо иных продуктах. Так, я думаю, с целевой аудиторией более-менее понятно кстати приходите на мой интенсив обязательно, если вы до сих пор не записались я думаю, что я для вас подготовлю чек-лист с запада я вам показывал, особенно для тех, кто был на тренинге показывал демонстрацию экрана, у кого я обучаюсь и говорил, что для многих из вас я подготовлю чек-листы да? то есть я переведу их и там есть очень крутой чек-лист по определению своего аватара ну, то есть целевой аудитории, там прям вопросы будут такие бланки для заполнения то есть я попробую для вас его составить так что ради этого уже стоит его посетить